Друзья, привет! А, в этом видео я хочу сравнить пять способов привлечения покупателей или застройщиков, ну то есть базы объектов и мы сравним с вами их по времени, ну, то есть, насколько это просто или сложно, и насколько эффективные, а, ну, по ликвидности объекты мы получаем, да, то есть, насколько они реально быстро будут продаваться. Давайте возьмем первый способ, самый простой, самый известный, это расклейка, да, то есть, куплю квартиру в вашем доме, а, там, куплю квартиру в вашем доме быстро, и все тому подобное. Ста достаточно старый рабочий способ, а, конечно же, на него есть отклики, но... Там, как правило, не указано, что это агентство, как правило, не указано, что это агент, да, то есть чаще всего все-таки собственники, которые реагируют, это те собственники, которые продают квартиру, либо впервые, ну, то есть те, кто уже продают постоянно, те, которые продают постоянно, они уже знают, что это в основном не конечный покупатель, что это риэлтор, да? И на второй момент, то есть. Количество расклейки, которое мы можем с вами расклеить по определенным районам, которые нам интересны, вероятность того, что она останется, вероятность того, что ее увидят, она очень небольшая. То есть с точки зрения охвата, к сожалению, это не самый эффективный способ. С точки зрения трудозатрат, это пипец какой э, сложный способ, потому что нужно либо кого-то нанимать, а самостоятельно ходить клеить. Это ну так себе очень сомнительное удовольствие в 21 веке, когда практически все делается в интернете. Думаю, вы с этим согласны. И третье. На что хочу обратить внимание, что крайне редко в таком способе привлечения объектов по недвижимости мы с вами находим действительно интересный ликвидный вариант. Вот чаще всего это либо супербюджетные варианты, которые не очень хорошего качества, либо то, что не продашь. То есть это большие площади, какие-то то, что давно продается, и собственники осознанно идут на помощь агента по недвижимости, потому что сами уже какое-то время пытались продать. Не получилось. Это первый способ. Второй способ. Холодный прозвон по э, доскам объявлений и просто с целью либо уговорить, либо быстро найти лояльного человека. А, и также брать в работу тех, кто приходит в офис, да, ну, то есть это целая, ну, система такая, да, а, чаще всего используется. А, есть первый момент, то есть если собственник понимает или застройщик, что у него реально ликвидный объект, и он понимает, что, допустим, собственник понимает, что этот объект будет продан быстро, что у него классное предложение по адекватной стоимости, а, он не завышает цену, у него действительно классный ремонт, хороший район, он понимает, что, в принципе, без риэлтора он продаст. Если ему и нужен риэлтор, то нужно какое-то конкретное предложение, просто просьба о том, чтобы давайте мы с вами будем работать или давайте мы с вами составим эксклюзив, и только я буду водить, и только я буду зарабатывать, выглядит с этой точки зрения как остановка, выглядит как удлинение пути до денег. Я думаю, что большинство из вас с этим будут согласны. Поэтому, вероятнее всего, в таких случаях мы получаем отказ. Застройщик, у которого и так наложен поток покупателей, которые идут, идут, идут, он достаточно стабильно получает деньги и не испытывает никаких проблем с продажами, он, как правило, не платит бешеных комиссий и не сильно заинтересован в новых риэлторах, потому что кто-то его уже продает. Возможно, даже его продает его собственный отдел продаж он вообще ни с кем работать не хочет. Поэтому при таком способе сбора базы, эти объекты, как правило, в базу не попадают. Но есть маленький, но очень важный нюанс. именно эти объекты, видите, сами по себе уже привлекают платежеспособных клиентов. Если эти объекты сами по себе будут уже очевидно быстро проданы, то они же являются гарантией заработка денег, если влезть в эту сделку, если как-то стать на пути этих денежных средств и помочь ускорить. Теоретически да, но при таком подходе, к сожалению, эти объекты чаще всего в базу не попадают. Если мы с вами говорим о способе которая обычно сопровождается с этим, когда просто агентство недвижимости работает также и на продавцов и на покупателей, да, и покупатели просто приходят в агентство напрямую или сами звонят или обращаются любым способом и говорят, пожалуйста, помогите продать мою недвижимость. Ответьте сейчас сами себе на вопрос по 10-бальной шкале, насколько это ликвидные объекты, когда собственник уже сам пытался продать, не продал, готов прийти в агентство и просит продать и, возможно, даже делает высокую комиссию, на, насколько этот объект ликвиден от 1 до 10, где единица вообще не ликвиден, а десятка ликвиден. Я думаю, что это будет ближе к единице, правильно? И второй момент. Даже если там колоссально большущая комиссия, надо понимать, что хоть 10%, но с нуля, это ноль, а 3% с реальных денег это деньги. Поэтому нужно не просто реагировать на комиссионные, которые описаны в договоре, если этот договор легко достался, нужно реагировать на реальные рубли, которые риэлтор домой принесет, и за которые он будет оплачивать свою квартиру, и за которые там, он купит своим детям то, что необходимо. Поэтому вопрос ликвидности таких объектов остается открытым. Третий способ ⁇ купить базу. <coughs> Когда риэлтор уже перепробовал разные способы а, привлечения клиентов, он наверняка уже, ну первые два, по крайней мере, он начинает задумываться о том, чтобы приобрести базу объектов и чтобы как-то сделать этот процесс проще, потому что даже имея в итоге сбоем взятые договора на, на продажу и даже эксклюзивные договора, может случаться так, что не хватает во время, ну, времени в месяц продавать настолько эффективно. Допустим, мы взяли там 10 квартир на реализацию на эксклюзив, но при этом реальных продаж, которые закончились деньгами и обеспечили нам проживание на следующий месяц, было всего лишь две. И это та сумма, которая не устраивает. Хочется, чтобы если мы взяли 10 объектов, то эти 10 объектов были проданы. И чтобы время между поиском базы и работой с реальным покупателем, потому что комиссию мы в итоге получаем, когда сделка состоялась, была все-таки время было перекошено в сторону работы с покупателем, а не в сторону работы с базой. Тогда деньги будут появляться в кармане чаще. Так вот, третий способ, который уже намекает на то, что риэлтор устал, он хочет э, решение быстрое. И готов уже, в принципе, пойти на решение платное. И начинаем искать на какие-то готовые базы. Есть в каждом регионе получше, похуже по качеству, но тем не менее есть возможность приобрести готовую базу объектов недвижимости, которая либо собрана с досок объявлений, а бывает даже, когда качество выше, когда эта база еще актуальна, прозвонена, промодерирована, и там реально собственники готовы работать с риэлтором. Первый вопрос. Опять же, когда собственник в нашей, вот, в реалиях нашего рынка сегодня, вот когда, если вы смотрели предыдущее видео про, с примером про завод, то вы понимаете, что большинство собственников ликвидных объектов не сильно хотят отдать риэлтору лишние проценты. И, а, к сожалению, они считают, что эти проценты действительно лишние. Не все, но какая-то часть. То те, кто осознанно подписались в эту базу, Опять же, по десятибальной шкале, где один вообще не ликвидная, а десятка максимально ликвидная. Насколько, как вам кажется, эта база будет ликвидной? Это будет цифра чуть-чуть меньше 5. Это будет не совсем не ликвид, но она все равно будет оставлять желать лучшего. И, конечно же, там будет очень много того, что продается долго и продается сложно. Поэтому, с одной стороны, это решение быстрое. И платная. То есть вы получаете все-таки то, что можно рекламировать, и то, что можно продавать. Вопрос качества. Потому что само наличие базы, если на нее не идет покупатель с деньгами, не дает возможности риэлтору зарабатывать. Но да, создает видимость того, что заработок возможен. Что на самом деле усыпляет бдительность риэлтора на какое-то время и может его загнать в такую двух-трехмесячную ловушку без денег. Если у вас такая ситуация... Вот уже знание того, что вы в ней, поможет вам справиться и выйти из этой э, ситуации. Следующий, четвертый способ привлечения покупателей, фу, продавцов, точнее, которые, которых вы возьмете в базу объекта. Сделать сайт для собственника. То есть когда человек уже попробовал уже начал платить за привлечение а, себе собственников, он понимает, что теперь нужно деньги как-то, если я уже плачу, то, пожалуйста, можно как-то эффективно ими воспользоваться, да? а, чтобы они реально дали результаты, а не просто я их потратил. И у многих возникает идея сделать сайт, а, на который мы сможем каким-то образом привлекать, рекламой или как-то еще, или это соцсеть будет, но за деньги привлекать собственников, чтобы не нужно было тратить время на прозвоны, на договоренности, чтобы сразу приходили готовые люди, которые хотят работать с риэлтором и готовы заключить договор. С точки зрения времени и эффективности именно набора количества, классный вариант, потому что приходит много собственников, действительно, их можно так собрать. Это стоит каких-то денег, но это очень быстро, и не тратится время на основную часть сбора базы. Вопрос, опять же, к ликвидности, что безумно важно, потому что можно потратить достаточное количество денег, можно собрать в базу за короткий промежуток времени хоть 100-150 объектов на одного риэлтора, например, частного, который работает из дома. Опять же, вопрос кто эти объекты будет покупать, потому что деньги мы заработаем тогда, когда будет эта идеальная сцепка, база и покупатель. То есть когда будет тот объект, за который человек готов платить, и эти люди реально существуют в большом количестве. Поэтому вариант четвертый с точки зрения скорости хорош, с точки зрения качества также остается открытым. И пятый способ, за который топим мы, и который а, на сегодняшний день является самым эффективным, это заниматься подборой, подбором объекта по недвижимости под конкретного клиента, и не под одного покупателя, а минимум по 10 человек. То есть система начинает идти с другого конца. Кажется, что первым действием должно быть собрать базу объектов, правильно? Ну как же я, что я могу, кого я могу привлечь? Я не на одной доске объявлений, не смогу ну, найти ни одного покупателя, если у меня нет объекта, который я могу разместить. Фейк я не хочу размещать, поэтому, конечно же, это первый шаг. Но если мы с вами посмотрим на крупные компании, посмотрим, как они да, собирают свой продукт и потом ищут покупателя, да, вначале они определяют, что за покупатели есть в этом городе, какой портрет этого покупателя, сколько примерно у них денег, и самое главное, что они за эти деньги хотят. И под них они либо создают продукт, либо закупают именно тот продукт, который бы был интересен конкретно этим покупателям. Вот это та система, которая действительно работает бесперебойно. И покупателей должно быть чуть-чуть больше, а как правило, ну где-то примерно от 5 до 10 раз на один объект. Тогда мы понимаем, что любой объект, взятый в работу, будет продаваться реально быстро и в супер рекордно короткие сроки. Ну потому что, когда у вас, например, есть 10 покупателей на двухкомнатную квартиру средней цены, средней площади в спальном районе рядом с школой и с хорошей инфраструктурой, вы понимаете, что у вас эта квартира улетит не за 3 месяца даже, которую вы прописываете в эксклюзивном договоре, она уйдет раньше. И когда вы уговариваете этого человека пойти вам навстречу и заключить с вами эксклюзивный договор, у вас есть что ему предложить. Вы не просто говорите о том, что вы хороший риэлтор или хороший продавец, или можете как-то в каких-то неизмеримых показателях помочь ему решить свою проблему. Вы приходите с конкретными людьми, которых вы продаете. Вы продаете гипотетическую а, а, вот процент вероятности продажи. И чем выше процент вероятности продажи, чем и чем, короче, срок этой продажи, тем более ликвидный объект попадет к вам в руки, тем более а, сложного собственника или застройщика вы сможете уладить. То есть, когда мы вначале с вами ориентируемся, что за покупатели в вашем регионе, а, откуда у них деньги и какая примерно стоимость, ну, а, в средний, средний чек, который они готовы тратить на недвижимость, какой этот объект, Потому что, как правило, есть всегда группа, у которой примерно плюс-минус одинаковый запрос. И можно сосредоточиться на конкретных объектах под конкретных покупателей. Но тут возникает следующий вопрос. Где найти такое большое количество покупателей? И как точно знать, что у них есть деньги? Это мы разберем в следующих наших видео. Надеюсь, это было полезно. Пока-пока.